Открывается путь, забегаю я в куст. Тут еще камыши, посмотри на меня. Это сила мая. забегаю в камыша. Тут бомжиха нюхач, сейчас получит подсрач. Я король дисциплин и игр, где решает. Только супер -сила. я стучу. тару раз в этой двери, здесь за пенек я прячусь быстрее. Оу. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале EpoGames, с вами, как всегда, ваш Сантьяго, сегодня продолжаю прохождение Creepy Tale 2, если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчаешь чаек, тогда начинаю! Так и вот мы какие то врата видим, значит тут можно с ними взаимодействовать, какие то фонарики отключать или включать Что-то что что такое, -то. Наверное, надо включить везде или отключить везде? Не, не понял. Не понял как Жуть! А вот там еще четвертый. ой ой ой четвертый камень Так и шо? -шо, -шо? И шо? И что, И шо? И что? А или отключить везде надо? Не понимаю вот отключить надо везде или включить? Шо? Шо? Отключить, Санька, ты не дурак на, Ну, на удачу, чисто на удачу схватил <вы> Неужели это та самая пещера, про которую говорил братец домовой? М -м -м, может быть, давай посмотрим, изучим и... А что? А вдруг? А что? М -м -м? Так, давай к Харсатову пройдем тут т -т Темно, ничего не видно, но... Но... Но... Мне сдается, если мы видим хотя бы силуэт персонажа, значит там где-то должен быть свет Правильно, правильно, это исход, это нет Это, это нет, Соб исход событий не таков, это уже последствия Так, идем, идем долго, долго Мы вышли из экрана вообще Так, куда-то пришли, тут есть корона Есть корона и есть камни эти светящиеся я так понимаю, что корона — это корона ведьмы. Корона ведьмы? Корона ведь... Корона... Hello, Lars. Здравствуй, Ларс! Зачем же было убегать? Наши края – опасное место для прогулок. Леса и реки кишат безжалостными тварями. Безжалостное существо – здесь ты. Для одних я зло, а для других – спасение. Со временем ты все поймешь. Я ни секунды не сомневалась в твоих способностях. Если ты избежал, то лишь ради того, чтобы прийти ко мне в гости лично. Добро пожаловать в мою обитель, Ларс. Ты сильно воздушен. Возмужал. Местное население наградило тебя благородной сединой. Хватит заговаривать мне зубы. Где Элли? Отпусти ее немедленно. Элли в безопасности. Пещера закрыта от нежеланных гостей. Ля, Бэч, Ля, бул Ля, бул Так, ты уже здесь. А мы тебя везде ищем. Не бойся, идем к нам. И я побежал, драп удал с пещеры И побег, побег, побег, побег Спрятался за деревом Как очевидно вот она на своем бизоне скачет по полям, по полям, едет к вам. Вот девчонка, в принципе, это моя сестра, которую э, захватила ведьма, захватила ведьма, мы должны ее спасти, либо не знаю, что вообще, как там, как сюжет обернется, каким, что произойдет, типа, и как мы вообще поступим в этой в сложившей, в сложившей ситуации. Что, что за чертовщина? Зачем я им? Ради кого They ритуал? Really Они так жаждут меня заполучить. Может быть, Элли где-то здесь, совсем рядом? Я должен осмотреть остров. А, давай, давай, давай осмотрим остров. Идея, идея прекрасная. Игра сохранена. Вот, игра сохранена. Я знал, что где-то будет подвох. Еще один колодец. Мне никто не отвечает, поэтому я захожу в дом. Вряд ли я зайду в дом. Здесь нужно. А, что нужно? Ладно, разберусь потом. А, или меня не выпускают с этого понимаешь? Так, давай еще крутанем. Не, подожди. Какая-то головоломка. Ключ-ключ. Облако, облако. Бабочка-бабочка. Ключ, ключ. Назад. А назад уже не так. Назад уже тут по-другому все сложилось. Ой, шмар. Не игра какой-то вообще. Это, это какой-то шок. Не игра, о а шоке. И что? Как? А не, вор, выйти можно, прикинь. Смотри, смотри. Тут большой кролл. Это крот огромный. Он не It's спит, просто бездействует. Без бабочки это лишь Get жуткая тряпичная кукла. Less battles, Так, здесь есть... Ага, -а -а -а -а, вот они, вот они там и сидят. Вот они ждут меня, вот пока я... При... Мне нужно, очевидно, мне нужно... Э -э разгадать вот эту головоломку. Я пока молча это сделаю, пока разберусь. Миллион лет пройдет. О, получилось рандомайзер! Рандомайзер в студии. Я открыл дверь, здесь, соответственно, можно полутать что-нибудь. Посмотри, тут как много книг. Сложные, аккуратные, почти везде закладки. Сказки из лорца? Я знаю эту книгу, мама читала мне ее в детстве. Отлично, отлично. Есть нож. Все, что мы можем подбирать в, этом, в этой игре, это ножи, всякие штуки. Бабочка, значит, где-то есть и девочка. Смотри, Ёж, Ёж, смотри, какой. А, не уверен, что мне стоит к нему сейчас подходить. А вот это, конечно, я мог бы здесь уже побыть. Здесь можно Детёнка одного освободить, второго освободить, детёнка. Весь мой сорвал созревший плод. Так вот, значит, как рождается на свет кровожадной бабочки? натуре, туре. Так, так, так, понятно. Интересно, у личинок есть и уязвимости? Сейчас эта тварь сладко сидит внутри и кормится мальчиком. Но что если поместить внутрь что-нибудь острое или кислое? Ну. Блин, не знаю, придется к ежу спускаться. Придется спускаться к ежу и. Будет ли там что-то Смотри, очередное трудие на службе зла. Так, я it могу взять like чайник. Totally Кажется, это самый обыкновенный черный чай. А у меня Another больше ничего нет, of... да? Да-да. Да-да. In... Что-нибудь острое, либо... Либо не острое. Что-нибудь острое, либо не острое. У меня есть чайник, а что я с этим чайником могу... Там черный чай просто, может быть черного чая будет достаточно, чтобы влить молодому Ну-ка, айда Чай не подействовал, Which что, exactly впрочем, неудивительно it. Тогда, может быть... Нет, так не работает Так тоже, абсурд Абсурд, снова я в, в западне Снова я в какой-то западне. Мать его. Так. А вот к этому малому не подойти. Очевидно, да. Очевидно, Надо не подойти. Отроди на от службе зла. Понятно. Там банки, склянки на, э, сверху какие-то стоят. Значит, мы что? Мы выйдем? М Тут уже это мандовушка. посмотри, присел. А да, Ну Да, шо? Да, шо? А что, чиначине? А, все, отличная кад сцена, очень информативно. Она ушла влево, значит, мы можем пойти вправо, вправо, вот туда, вот туда. Да, вот туда мы можем пойти. А, здесь не, нельзя использовать, а, к сожалению. К сожалению, хотелось бы очень сильно использовать, но не получается. Здесь есть плита, а, на которую я ничего не могу положить. Да, взаимодействие. А подожди, а может быть можно просто взаимодействовать? Почему я сразу пытаюсь что-то сделать? Вот я сейчас, ну, взял плиту... ну конечно не, не, хватило. Без... Уф, уф, бесполезно. Уф, бесполезно. Не просто бесполезно, а уф, бесполезно. Здесь снова какой-то... Грибы. Грибы. Black tea flavored with unknown... С неизвестными грибами и грибочками. Мост сломанный, судя по следам когтей намеренно... Ну мы, тогда мы, я сейчас знаю, что, что, что нужно сделать. Мы сейчас пойдем бабочки, напо, напоим бабочку всякими грибосиками, да, грибочками, грибами, грибочками. грибочками. А, м -м -м, да, мы сейчас заходим, значит, в эту хатку, хатку, хатку, заходим. Ой, как же хорошо, смотри, смотри. Идем и даем чай с грибами. Это все грибы, это все грибы. Во, во, во, во, о, малого спасли, смотри. I feel like I'm меня словно выворачивает so so. наизнанку. Бля. Личинка уползла. Да не плачь, малой, все нормально. Как, как ты? Тебе лучше? Возможно, не знаю. У меня злоб, сводятся very... мышцы, дикие oh, рези в желудке. Как ты оказался здесь? Что-нибудь помнишь?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 Да не плачь. Нечто холодное страшное держит сзади мои челюсти, а девочка с милой улыбкой кладет что-то мерзкое. У меня на язык после сильный щелчок и... Это удивительное воспоминание. Весь мир вокруг стал терять краски. Я не мог пошевелить глазами. Был просто... Просто зрителем, закованным в собственном теле. Все мои органы чувств чувства отказались. Осталось лишь зрение, которое медленно угасало. Я видел если даже речку в то время, как мои глаза все сильнее и сильнее покрывала белая пелена. Прости, я совсем забыл тебе поблагодарить. Ты убил девочку? Нет, судя по всему, она ушла на очередную охоту. Здесь оставаться опасно. Нужно уходить. Спасибо, Я не знаю, как и благодарить тебя Отдохну еще немножко и в путь Так, отлично, отлично, отлично А, собственно говоря, опа, а что она мертвая эта штука? Очередной, друзья на службе зла, возможно, no, он охранял что-то важное Может быть, может быть, но не получилось у него Так, есть две шклянки, две А У меня только одна Наверняка она для того, чтобы словить бабочку, которая летает там. Нет? Или дат. Сатре. Гениально! Гениально. То есть, по сути, все дело волшебной банки или бабочка приняла меня за хозяина, поскольку первому увидела именно меня. А в натуре. Так, тогда получается, если бабочка приняла нас. Нет, это нельзя здесь использовать, значит мы выходим наружу Там, помнишь, огромную гориллу, крота, огромный крот а Вот он, вот он может поднять плиту, там плита лежала Сейчас, вот. он не спит, It's просто бездействует без действия, бабочки Это лишь жуткая тряпичная кукла, которую которой мы сейчас оживим Надеюсь, you, эта громила примет меня за нового хозяина А если нет, то нам кобзда Ты знал? Ты знаешь, что нам кобзда, если нет? у нас теперь огромная мышь Пойдем за мной. Поднимай. Вот это вот дерьмо, поднимай. Так, давай-ка вместе тогда. А, просто, просто вот это убери. Будь так, да, да, будь так бобр. Угу. Спасибо. Спасибо. Спускаемся в какой-то подвал. А что, бабочка испарилась? Чего? Че она теперь с нами? Хм, интересно. О, смотри, сколько бабочек, куча. Огромная куча бабочек. Блин, надо бежать, получается. А, я закрыл дверь. А, бегу. Бегу, тут лестница есть наверх. Побежали наверх? Наверху закроем. А, отлично. А здесь поднимаемся снова наверх. Закрываем. Еще одну. А, тут взяли ключ. Шок. Заперто, проклятие Ну, получается, проклятие и. А мы теперь вниз Можем сп... Все, он нас сплел, блин Сплел, блин, да Все, здесь надо не на стелсе Здесь надо на спидране пробежать Я понял а, На спидране бежим Давай, давай, давай давай, давай. Блин, надо закрыть дверь Я понял, успех, успех Я задаченность, успех и озадаченность Снова спускаемся. Снова здорово! Снова здорово! Но сейчас это должно получиться, потому что я видел, там был вентиль, который нужно покрутить. Соответственно. О, о, о. Все, я бегу. Блин, да как? А почему? Ну, ясно. Отдамся сам. Я люблю пауков. все, Люблю пауков. Боже, какой кошмар! Люблю пауков. Абсолютно люблю к Абсолютнейший. Люблю пауков. Так, я видел. Я видел. Момент неприятнейший. Давай. Побежали. Дверь закрывая. Там замок. Мы не можем подняться. Вот здесь подняться мы можем. И опустить сразу вот эту шляпу мы можем. Пока он ломится, вот здесь мы можем покрутить влево. Да, получается, влево. Заперто проклятие. Так, я пошел наверх. А, закрываю. Там ключ. Ключ я взял. А, ключ взял. Теперь мы можем спуститься вот сюда. И открыть а что? Что открыть? Мне что-то открыть надо было? Подожди, обмозговать не могу понять. Я не, абсолютно не могу понять, что мне нужно сделать. Запомните меня приятным молодым человеком, запомните меня таким довольным, счастливым жизненным мальчиком, который всегда не прочь шоколадный глаз, если ты понимаешь, о чем я. Так, закрываем за собой двери, это важно. Здесь мы не можем пройти заперто, а здесь мы можем пройти заперто, не заперто, здесь не заперто. Так, здесь закрыли, а здесь покрутили. Так, пока он там ломает, короче, двери, мы можем пробежать сюда. Ага И что теперь? И шо, куда мне деться? Куда деться? Вот он сейчас дверь откроет Я вот понял, все, я побежал в... вот сюда Соответственно, здесь я побежал А, он закрыл дверь, прикинь? Он меня потерял? Чичо А, ну да, а, ну да А, ну да А, ну да Ну да, ну да вот Давай, я понял, я понял. Почему я такой неудачник неуклюжий? Объяснит мне кто-нибудь. Вот вот клавиши под моими пальцами. А -а -а -а -а -а -а -а Ладно. Главное оставаться, ну, мужчиной. Типа, чтить традиции и понимать, что к чему. Так, мы теперь знаем, что эта гнида закрывает двери. Вот так вот. Ой, блядь. Ой, блядь. Я сам себя в ловушку загнал сейчас, понимаешь? Спрятался. Я постою. Че там? Тут уже ничего не остается, блин. Мазефака. Возьми меня. Возьми меня целиком и полностью. Опа, привет. Я в первую очередь хотел сказать, что это не какие-то там продажи. Я просто пришел сделать вам подарок. Смотрите, у меня здесь бесплатный набор ножей, который наша компания предоставляет вам, как подарок за рекламу. За рекламу. Так, давай, паучара, за мной. За мной. Гонись! Закрыли дверь. Ой, носик чешется. Пока мы одну закрыли, он уже вторую открыл. Ага, я открыл, успел. Надеюсь. Так, а здесь я шконку закрываю. Сейчас он упадет за мной. Я заранее подойду. Ты, ты откроешь дверь, не? Все, все. Отлично. План капкан. Хорошо. Здесь спускаемся. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Проклятие, дверь закрыта. Наивный мальчик, я мне дали вот как бы отчивочку. Э, Наивный мать его мальчик. А почему? Бич, это еще быстрее? Это невозможно, это, это, это, это вообще невозможно. Так, ладно, это возможно, это все, все возможно. Все, я побежал, закрываю за собой дверь одну, побежал и вот я уже у второй лестницы, у первой лестницы. Вот я уже поднимаюсь наверх, закрываю дверь. Не, и, не идеально, конечно, но все же хоть что-то. Так, открыл. Забираюсь наверх. Закрываю. Закрываю. Люк. Скайвокер. А, беру. У них тут цех по производству короны, бабочек, ты понимаешь? Давай. Опа. Пошла, пошла, пошла, пошла. Пошла жара. Давай. да да да да да да да Вот я уже. Опа. Опа. Опа ча. А ключа-то у меня и нет. Уродки, вонючие. Мне надо в обратную сторону, получается, гнать. Понял. В обратную сторону мы сейчас попадем к этой девке, наверное. Все, пошли. А, да? Бывает, бывает. Забаговалось. Забаговалось. Ну, пока тут это все... Мишура, происходит. Водичка-то плеснусь я в стаканчик, Никто же не осудит, если я водички попью, да? На записи, да? Можно попить-то хоть. Чудасик. Чуть не разлил стакан, прикинь. Я его бросил просто на стол, прикинь, прикинь. Прикинь, прикол. Ой-ой-ой, прикол, прикинь, какой прикол. Какой прикол, прикинь, прикол, прикол, прикол. Какой, как какой прикол, прикинь? Прикинь, какой прикол. Открылось, открылось, кайф. Так, ну теперь закроем. Раз открылось, надо закрыть, как, а? Да? Все же, все же поистине легко и понятно. Абсолютно любому... Абсолютно... Воды. Вот сейчас. Да! Наивный мальчик. Достижение, значит, я получил, да? А ты не наивный мальчик? Все, налево бежим. А, дверь уже не закрывается здесь. Но зато можно. Красота! Ля, красота какая! Смотри, паучиха не может пробраться. Вот, а кто, кто теперь паук, блин? Hello, Lars. Здравствуй, Ларс. Откуда ты знаешь моё имя? Открой дверь, зачем оттягивать неизбежно? Грюн быстро распутает меня, и мы вместе пойдем к нашей we'll госпоже. Я уже встретил двух мальчиков наверху, они были в восторге от вашего общества. Не обращай на их внимания, они просто расходный потерял. Тебе же уготовлена совершенно иная роль. Всем девочкам был отдан приказ привести себя живым и невредимым. Любопытно, и какая же участь меня ожидает? Нам неизвестно, Ларс. Мы просто служим и исполняем волю госпожи. Как твое имя? Кем ты была в прошлом? Мое имя София, я дочка Мельника, вернее, когда ты была. С меня и началось великое остановление нашей общины. Расскажи мне об этом, я хочу знать все. Мне нечего скрывать. Госпожа заговорила со мной в лесу около года тому назад. Сначала она прис просвещала меня по теме мироздания. Я наконец получила ответы на мучившие меня с детства вопросы, которые ставили в тупик моего отца. И вот, во время одной встречи госпожа привела меня в заброшенный дом. Где, по ее указаниям, я собрала первую диадему, соединившую ее сознание с моим. Позволь мне освободить тебя, пока твой разум окончательно не сгнил. Диадему сняли мы победители. Мы. Спасителен. Опачки пачан, чё там с девочкой прощай? Шо, я помацал просто чешу? Я девку помацал чешу просто, получается, или шо? А, какой-то ключ. Ключ я взял какой-то, интересно. А, там дверь как раз-таки была. Вот дверь как раз-таки была. Вот тут дверь можно, наверное, ключом теперь и открыть, как бы, да? Я же, не на... я же не наивный мальчик. Нет, я не буду блуждать здесь в попытках найти выход. Вот он. Вот он. Вот он, мать его, мазафака. Смотри, смотри, мазафака. О, хорошо. Так, а теперь по лестнице взбираемся наверх. Ну, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Так что смотрим. Игра сохранена. М -м -м, красота. Так, см а -а, смотрим по сторонам. Здесь ничего нет. Снова какой-то колодец. Обветшалый. Давай-ка глянем. <свескотворение> Крикун получен <на> достижение. <свескотворение> Это про меня, кстати. Это про меня. Так, пианино. Не работает Получается, не работает пианино А, это орган Давай зайдем в, в церквушку В церквушке должны быть ответы На все интересу... интересующие меня The вопросы Ветраж ослепляет своей красотой Раски... раги... Раскидистая ель Огнедышащий dragon, дракон Храбрый рыцарь, рыцарь Высокая башня so Жаль сейчас этого мало света Жаль, что сейчас так мало света Взяли какую-то а, штуковину нет, это ноты, понял. Ноты мне не нужны. А здесь, здесь, здесь, здесь что-нибудь есть или нету? Так, ну давай выйдем, может быть сыграем на органе сейчас что-то у нас получится. Пата -пата -пата -пата -пата. Так, так, вот. Сотре, теперь твою мать. Ничего не получается. Я не знаю нот, понимаешь меня? Я просто не знаю нот. Вот и все, меня нельзя за это осуждать. Сейчас посмотрим, может быть циркухи еще что-то, что-то где-то есть. что куда-то можно подойти, сделать. А во, блядь. А вон, посмотри. что это такое? что -то... И что это? Что это такое? Мне кто-нибудь а, объяснит? Это мне как вообще надо понять? Мне как надо понять, что куда двигать, вот в каком направлении? Что это такое? Ш как это вообще вообще, что это за говно? Куда? Почему тут подсказок никаких нету, блядь! А! Блядь, это какой то эта игра рандом тут, надо делать все, что хочешь или чего? Вообще абсолютно насрать, ты будешь что-то ты жмешь, играю как хочешь. Вот тебе одна кнопка Е, e, нажимаю тысячи раз и все, и больше тебе ничего абсолютно не нужно. А что это? А что это? Не, подожди, куда? А что мы поехали? Мы что, доделали дела там свои? чего? Вверх, давай, лифт, поднимаемся. Смотрим, изучаем, изучаем. Ведем съемочку. Видеосъемка запрещена. Так, у меня в рюкзаке ничего нет. <свечный> Понял, смотри, можно ходить. Зажгли одну свечу, вторую свечу зажгли. Я, Саня, поджигатель Я, Саня, свечи жгун Я, Саня А почему так? Почему? Зачем их тушить? Не, просто все зажгу Я не буду, ты что гонишь? Еще гадать, какие свечи тут затушить? Если это такая игра Я, я вообще Я, я, я, я, я, я но я репорт дам В натуре Тупо репорта дам Опа! Зажжение произошло Зажгли Ну да... Так, может подожжем? Хорош Тушо. Давайте, свечи-жгуны А попробуй все задуть, задуть, слышишь? С одного дыха... На, на день рождения тебе такую, прикинь пару с них такой Свечей дадут, скажут, на, дуй, бля Да будет свет получен, достижение Ну, не чудо ли? Чудо Все, бросай свой факел, мы зажгли свет Uh, я так понял, что там должно что-то появиться, или что-то мы должны увидеть uh, необычное. Где-то... Витраж ослепляет своей красотой. Расклистая ель, жаль сейчас здесь here. так мало света. Как мало? Я зажег там все лампы! Прикинь, говно, здесь надо реально в рандомном порядке вот эти свечи выставить. Понимаешь? В рандомном Абсолютно. Вот я вот, я не знал, я мучился полчаса с этими свечами, думал, что происходит. Вот так надо их... Где объяснение, почему так? Вот тебе свечку там дали, пожалуйста, на тебе свечу. Хочешь? На. Пожалуйста, вот мы сейчас возьмем там... А взять вот отсюда свечу не вариант было с люстры одну? Зачем мне эта свеча? Зачем? С люстры не вариант было свечку-то взять, А? Ну, подо -да, блин, а? О, ясно, блин. это все грибы. Это все грибы. Это все. Мальчик, ты нас видишь? Ты нас слышишь? Еще, как вижу. вы повсюду, бичи. Мы уже и не надеялись вступить в контакт с живым существом. Кто ты? ты? Мое имя ⁇ Ларс ⁇ Я Слайки в бреду сестрен. в поисках моей сестренки. Я в бреду. Я в бреду. Нам известно мы о твоей беде. Страдает, беде. страдает весь лес, а мы ⁇ мы души, господин, хранители леса. Из покон веков мы храняли наши края от зла, а сейчас мы лишь марионетки в лапах, колдуньи. Она превратила нас в оружие, которое зверски расправляется со всеми лесными жителями. Колдунья? Разве это не демон? что то от голосочка-то у меня там горлышко-то такое рипнулось немножко. Это человек. Вернее, когда-то она имела эту форму. Теперь же это бабочка. Недавно я встречался с ней в пещере. Тебе повезло, раз ты еще жив. Она использует мальчиков для вынашивания личинок, из которых и появляются кровожадные бабочки. С их помощью. Девочки захватили наши тела. Бабочки с легкостью контролируют разумом муссового существа, в котором он питает медленно, съедая его изнутри. Мы уже не надеемся вернуться в наши из изувеченные тела. Все, что мы хотим, это спасти наш лес. Но как? В наших краях есть волшебник. Он уже очень старый. И мы даже не уверены, жив ли он. Пять лет назад именно он обратил колдунью в бабочку. Но даже в столько безобидном обличии она смогла развить себе темную силу. А волшебник сразу после этих событий сильно захандрил и скрылся где-то на болоте. Отправляясь к нему, возможно, именно себе вредно очертно сыграть решающую роль в спасении леса. Ведь на случай ты оказался здесь и смог вступить с нами в контакт. На улице ты найдешь колодец. Это, это волшебная система, построена нами для перемещения по лесу. Хватит этого голоса гребаного, хватит. Мне, я, я чувствую, наша встреча скоро оборвется, как мой голос. Последние мои связки голосовые сорвутся нахрен с петелью. Мальчик, в твоих руках не только судьба с сестры, но и всего леса. Боюсь, ты единственный, кто подобрался так близко к ответу. И эту миссию нужно довести до... Пожалуйста, отпустите меня, я хочу дальше пойти. Удачи! У тебя храброе сердце, ты спасешь нас. Спасите меня от этого гребаного голоса. Зачем я вообще наш? Вода! Мне нужна Вода! Вода! Я, я вспотел! У меня я вспотел тупо от этого голоса гребаного. Ты шо гонишь? Я еще уверен, он, он на записи у, уродский получится. Ну все, я пошел на, на этом на органе играть. Прикинь, пойду, сейчас музла навалю. Драман басика бейсика навалим, да? Чифонка. Давай. Ясно, блядь. уже, блядь, эта кабылица прискакала на своем. сейчас играет, смотри. Мне это запомнить надо было, или что? Я уверен, мне это надо было запомнить, и я не, не могу. могу! Я такой не зап... Так, она вот бича свою... Так, oh. как... О. Давай, давай, блядь, ну рассказывай, блядь, чё как... Как оно? Набирай. А, всё, понял. Система понял, всё... давай давай на, на, на, на, на это, наигрывай. Красота, красотка. Ага, ага. И чё там? Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. Раз, два, а, по парира, пу-пу-пу-пу-пу. на все, можно взаимодействовать с колодцем, дергаем. Это что надо было? Че ты, блядь? Шо-шо-шо. А, все, все нормально, так сцена я не управляю. Кулаком стуканул такой по подносу. Ну, давай, погнали, что там? Ча, ч, чпалах, ч-чу. Поехали, загрузка. Ну, загрузка-то есть, ну, как-то давай, давай. Давай, продолжай. А, давай, давай, что давай, Давай, давай. О-у! Какое-то интересное место. Вот. О, нарисовалось тут же. Те и камыши, и жабы, и болото. И в целом еще и ходить тут тяжело. Пупая, бля, да, это Моя удача, классическая, ну. Классик. С колодцем взаимодействовать не могу. А, значит, пойду налево тогда. Че мне? И налево вот оно. Бля, что делать-то? Что делать-то? Типа, моя догадка в том, что не, по пузырям не стоит ходить. Я вот, я говорю, это рандомная игра абсолютно. Ты не ты, ты думаешь, это я? Я придумал вот так ходить. Просто кло, кнопки рандомно нажимаю. Ты сам видишь, смотри. А вот теперь я так не смог пройти. Ну, пару рандомайзер вообще ходить. Я тебе говорю, тут все. О, о, о, о, о, о, о. Болото, блядь. Вот, в пущину, вот, на дно сразу. Давай, давай, пойдем. Я пошел. Так, тут пузыри. Тут пузыри. Тут пузыри. Соответственно, что? Ясно. Возле жабы вниз надо идти. Возле жабы вниз идти. Маршрут отточил. Ты видел на, на дереве зубастая гнида какая? Зубы какие-то на гниде на этой. Да ты что? Ты куда ты? Так, ну иду. Иду. иду. И что там? Жаба вниз. Прям на жабе надо вниз. Прямо на жабе вниз. Вот до жабы дойти. До жабы дойти и вниз дать. Так, здесь ломаем... Так, а... Блядь. Вот жаба. Вниз, направо. Вверх, блядь. Вот тут вниз, наверное. Да ты шо, я прошел? Я это прошел? Ты гонишь или что? Как я это прошел? В камышах спрятаться от кого? Не знаю еще. Тут можно прятаться, от кого? Нихера непонятно. Ладно, лачуга. Есть лачуга? Угу. Уже хорошо. Давай... ну ясно. сотри, Смотри, бля. Смотри. А, это домовой, это Леша, это какая-то водяной. Так, я понял. Теперь вот... А, камыши. Настало ваше время. Посижу, отдохну в камышах. Тут как бы, ну... При... Сам Бог велел, как говорится. Как говорится, сам Бог велел, а я что? Богу угоден. О, блядь, нюхач, нюхач, нюхач, смотри. Нюх... Я, я теперь понял, блин. Так, подожди. Везде можно спрятаться, везде. Я получил достижение утопленник, неудивительно. С чего бы это? Почему утопленник? Я же ни, ни разу не умер. Так, давай. Так, я понял, там эта бомжиха, короче, за мной уже выехала. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, да, да, да, да. Еще разок надо постучать, еще. Давай я вот здесь вот спрячусь, она сейчас пройдет мимо меня. Я такой выскочу из кустов, побегу в другой конец. Вот это я джиньюс, вот это я джиньюс. Так, смотри, вот она. Вот она. Бля, шкура, откуда ты там взялась? Я думал, ты у болота уже ушла, блин. Откуда она меня вообще увидела? Сейчас прячемся сюда. Что? Что? Сюда. Сюда. Чина. Так, где же она? Вот только бы узнать. Не говорите, что она сейчас в мой пус пойдет? Так, стуки в дверь. Давай, туки-туки поиграем. А, вот, я врываюсь сюда. Я забегаю за КА мыш. Камышиный куст, вот он Вот сейчас точно победная будет Сейчас я чувствую, вот она, раскачка пошла Я чувствую адреналин. Бывает такое, когда ты чувствуешь, что пуднях что-то будет Что-то случится стопроцентно И сейчас э, случится мой выигрыш Я выиграю я, я тебе отвечаю Я не шучу, сейчас я не, не шучу Информация стопроцентная Смотри Обхитрил бомжиху с грибами на спине. Понимаешь? Так, она пошла куда-то там. Так, пошла, пошла. Три, два, один. Стучим. И за пенек. За пенечек спрятались. Так, она. Опа. Сутулая мымра. Пошла, пошла, пошла. Так, в кустах нельзя. Где еще можно? Вот здесь. Давай. Вот здесь. Невозмутимость. А теперь постоим за деревом, мы вместе поговорим. С тобой мы будем вместе за деревом танда. Молча это сделаю. Сосредоточусь, стучу. Сижу в кустах, сижу в кустах, выбегаю из первых кустов, забегаю за камыш. Забегаю за камыш. Ой. Стучусь в дверь. Убегаю в камыши. Прыгаю в камыши. Жду под бой барабанов, что же будет дальше с нами. Жду под бой барабанов, что же будет дальше с нами.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 Седой малолетка, бабка пробежал грибы поросли, сейчас пройду это на изи. Я выбегаю из-за этого пня, забегая за деревом. Бля! Оу, Диего, вот мы за деревом уже. Сейчас она пройдет чуть наперед, мы выйдем, спрячемся в кусте. Оу, Чичири, оу, Кикимара моя. Оу, что ж ты делаешь, оу, родная? Анюха-чиха, анюха-чиха, оу, анюха-чиха, обманщица-чиха, анюха-чиха. Сейчас, вот сейчас, вот сейчас, за дерево. Оу, чипа-чипа, оу, чипа-чипа, оу, чипа-чипа, ты куда? Да, подожди, ты же меня. Третий стук в дверь, и я уже за ней. Я Выбегаю из-за снова бегу в камыша, здесь я прыгаю в кустец и надеюсь, тут конец. Я пройду эту игру, будет счастьем мне добру. Так, ну давай, бомжиха, ну прикали меня еще разочек. Прикали, ну-ка прикали бомжих. Так, я спрятался во втором кусти, кустике с камышами, здесь я поджидаю. Я тленно жду. Так, нюхай бабру, нюхай бабру, а не воздух. Ух, ей. Думала, она ко мне, ну а нет. И мы сейчас пойдем постучим по двери в четвертый раз достучимся. Сейчас нам кто-нибудь откроет дверь и потом победить мы всех! Вот она касцена. Да, забегай! Забегай, дверь! Ты открыл-то, забеги, пожалуйста. О, маг. О май, ба! О май это. Что за.. Что за прикол? Давно не встречал я человека в этих унылых заброшенных местах. Нет. Еще пару мгновений, и мы бы не встретились. Здравствуйте, я мальчик. У меня негласный разговор с местными обитателями. Вести мирное существование. Все болото кишит мерзкими, бездушными существами. Одно из них только что пыталось поймать себя на бед. Простите. Ничего. Иногда этим тварям стоит напомнить, кто главный здесь на болоте. А кто? Почему же вы выбрали для жизни столько гиблое место? В поисках уединения. А естественная среда явилась преградой от внешнего мира. Но ты каким-то чудом добрался до моего дома и, видимо, забрел в эти мрачные края не случайно. Я пришел просить о помощи. Колдунья, превращенная вами в бабочку, обрела силу и починила разум моей сестры. Она желает уничтожить весь лес. Духи сказали, только вы способны противостоять ей. Не смог тогда, не смогу, и сейчас. Что же сделала с тобой эта потеря? Моя прелестная дочка, такая способная с юных лет, и есть бабочка. Все началось еще в детстве, во времена прогулки по лесу. Волки растерзали ее мать, а ее спас чудом, оказавшийся рядом охотник. Этот случай сильно изменил ее. Она возненавидела лес и поклялась уничтожить все. Всех его жителей в страшных муках. Мы перестали общаться. Она проводила все время за чтением темных книг и созданием заклинаний. Время шло и на миг. Мне показалось, моя девочка забыла свои страшные помыслы. Она вышла замуж, родила детей как лес. Вновь напомнила себе, но ее сына напал медведь. Косолапый лишь немного ранил его, но этого было достаточно, чтобы разбудить спрятанное внутри нее зло. Заметив это, я понял, мне нужно действовать. Ничего не оставалось, как превратить мою дочь в безобидное существо, например, в бабочку. Она так любила их в детстве. А после за заточить волшебную клетку, которая лишит ее всей темной силы и даст покой несчастный лучшей душе навечно открыть клетку myself. я так и не смог мне не по себе от This ваших историй но это значит клетка еще у вас и мы can... можем спасти лет yes. да она все еще у меня тебе лишь нужно открыть клетку рядом с ней все и остальное и произойдет и само челк вот она пожалуйста вот те клетка вот террас вот ты знаешь, ты сейчас моя дочь. Я встречался с ней в пещере. Yeah. Ни слова больше. Now, Сконцентрируйся и думай focus. об этом месте. Е-е-е-е. Yeah. Uh, вот он, настоящий. Uh, uh, о мой батя, сестра моя, все тут, ля, семья, фамилия. Мальчик мой, ты вернулся, какое счастье видеть, что вся семья в сборе. Отец, что происходит? Сынок, наша мама, как мы ошибочно But полагали, не погибла. Она обрела иную форму, но даже находясь в столь хрупком теле смогла отыскать и воссоединить семью. Ларис, Братишка, посмотри, какую удивительную корону, мы подготовились специально для себя. Довольно барахтаться среди постоя, просто люди иннов, мой мальчик. Настало время править. Мама, но... все эти убийства... это... это бессмысленно. Девочки всего лишь очищают скверны. Мне необходимо чистое поле, на котором мы вместе. Построим новый деревный мир. Лампу открывай, быстро. Что за странная клетка у тебя в руках? Мама, прости меня, это клетка для тебя. Сын, поставь клетку на место. Папа, Папа, прошу очнись, мы не убийцы. Brother, do Братичка, не делай глупости, I я не want want хочу почверять мамочку you. вновь. You Вы, не вида... Вы не ведаете, что творите нашей мамы больше нет. Открыть клетку, закрыть клетку, оставить закрытый. Откроем. Откроем. Я потел ради этой лампы, бля, чтобы их остановить. и за них потел, вспотел весь. Теперь я их просто, ну, типа, сейчас заточу. А сейчас я их заточу, как бы, и все. Все нормально, правильно я сделал. Я что, я пута какую-то пуху накидывал. Я говорил, что я, я их пройду, я их всех убью и освобожу. Я что, пута, по-вашему? Нет. Все сделал, сказал, сделал. Пожалуйста. Вот результат, держи. О, добро побеждает, блин. Ну, в самом деле, блин. Ну, с иброю мокрые уже под, в поту. Уже, уже сколько уже. Вон, ну, записи час идет. Час. Вас, конечно, поменьше будет, я как бы обрежу лишнее, но все же. Ну, как бы, куда-то куда, никуда не годится. Исход. Creepy Brother Studio. У -у -у -у -у -у. Получено достижение. Исход. Так, а можно ли. А можно ли пройти? Опа, опа. Опа, а можно ли пройти вот последнюю главу? Давай-ка посмотрим, да? Что все-таки будет, если мы выберем другой исход? Озвучивать мы уже не будем, как бы, да? Но все же. Вот у нас лампа, идем, заходим. Давай, че, смотрим, смотрим, смотрим. Давай, давай сюда, сюда, готов. Да, мой мальчик, да, конечно, да, да, да, да, да, да, давай, давай. Что па за странная лампа, сын, поставь па ее на. Пап, О, пап, прошу, братишка, не делай глупостей, все дела. Сто процентов будет какая-нибудь интересная концовка. Ставим закрыт. Мама, «Мама я. Буду помнить себя? Afraid, не бойся, мой мальчик, me ты не забудешь свое я. Позволь помочь тебе стать старше и мудрее. Мамочка, я соскучился. Мое дитя, иди же к нам. А вот он злой, какой идет! Таков он зол, таков герой. Сейчас придет к нам новый бой, и будем править мы с тобой. Глаза его налились кровью. Улыбка воцарила в ног. седые волосишки с кровью. Сейчас покажут вам супер бой. Так, ладно. И все, получается, получено достижение темная сторона. Все, я понял, я принял, закрепил. А, хорошо. Ну что, достаточно интересная игра, согласись. Если это не так, то ты определенно с какими-то, ну, какими-то отклонениями, мой друг. Достаточно приятная интересная игра. Все такое вот обрисовано, прикольно, прекрасно. Поэтому что? А, спасибо разработчикам за эту игру. А, скачать ее можно в Steam, купить за 200 рублей. Она сейчас на скидосе, поэтому, как бы, и исключительно для тебя, для всех, для нас будет приятно, если ты поиграешь. Но а если ты не поиграешь, все равно спасибо огромное тебе за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. С вами был Йоба Гейм. Всем блин. пока! -у. In my heart phase of fucking